Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не может избавить город от пыли. За 8 лет под его руководством масштабы проблемы только увеличились. Давайте подкинем ему пару идей. Нам потребуется современное оборудование, транспорт, рабочие руки и самое главное – желание перемен. Отправимся в одну из самых пыльных частей города – площадь Лышинского. Рядом с великими новосибирскими стройками и посмотрим, что можно сделать. Да... Тут я не ступала нога нашего мэра. Начнем! Пыль в городе образовывается от десятков разных причин. Парковка на газонах, зачастую засеянной травой только формально и расположенных вышлет тортуара. Во время дождя грязь с них течет прямо нам на ноги. Открытый грунт на дорогах частного сектора и на строительных площадках. Не с зимы отсыпка а улиц. Она, кстати, еще и отлично закупоривает с собой нашу многострадальную ливневую канализацию. Что еще нас плохо вывозят каждую зиму? Грязный снег который к лету превращается в очередные тонны и тонны пыли. Все это можно и нужно исправить. А пока мы ждем прекрасного будущего, хотя бы чаще и тщательнее убирать город. Чтобы избавить город от пыли, придется немного поработать руками. Тратить сотни миллионов бюджетных средств не на пиар, а на уборочную технику. Правильно проектировать газоны и контролировать стройки. И тогда наш город снова станет чистым.